Дальше мы будем уже настраиваться на то, чтобы слышать. Да? Конечно, для того, чтобы с на разговор с ангелом, лучше всего первую медитацию или первое такое делать в абсолютной тишине, лучше всего на природе. И чтобы ничего не отвлекало совсем. Значит, иногда очень трудно найти такое место. Единственное, что когда палатка застегнута и комаров нету, вот, может быть да, в такой тишине можно что-то услышать и поговорить нормально. Да, с То есть, Чтобы была двусторонняя связь. Потому что... В обычной жизни нормально поговорить с ангелом, достаточно трудное занятие. Можно, конечно, я один раз, был момент, был рабочий храм, рабочий, ну, потому что есть живые храмы, а есть уже умершие. Вот я в рабочем храме была, да, я слышала там, то есть вибрация достаточно высокая в этом пространстве, и очень хорошая слышимость, да, то есть ты сразу включаешься и сразу слышишь текст. То есть для того, чтобы определить, это говорит ангел или ваш мозг, да, для этого нужно ощутить вот этот импульс, почувствовать, как с вами общаются. Там есть какой-то он особый тон, да, особый импульс. Вот такой. То есть мозг, он так не разговаривает. Мозгом, вернее ум, ум так не разговаривает. То есть мозгом пользуются все, у да, нас пользуется интуиция, Душа может пользоваться мозгом, но она разговаривает с помощью чувства. И редко использует ментальный план. Ну, не опускается до, до ментальных вибраций, да, то есть она разговаривает чувствами. Сердце тоже редко использует мозги, ну, в крайних, наверное, случаях. Сердце умеет разговаривать само, мозгом пользуется эго. Пользуется личность, пользуется индивидуальность, внутренний ребенок, физическое тело, эфирное тело, астральное тело. Ментальное тем более, да, то есть это его владение просто. Вот сознание, очень редко бессознательное, вот, вот само подсознание это эфирное тело, да. Вот. А все остальные, значит, работают уже через движение, тело движения, да, идет. Импульс, то есть у нас а, есть а, у есть несколько энергий, и вот одна из них идет импульсная. То есть защита а, тогда, когда импульс идет уже независимо от мозгов. Ну, сам по себе да, приходит импульс.